Ух ты, и снова я. Александр Криволап, печененький, ребятка. Гибискус, древовидный. Ой. Красавец, да? И этот цветочек живет всего-навсего один день. Вот уже отсвелся цветочек. Зацветает. Всего-навсего цветет один день древовидный гибискус, красавец, да? Смотри. А этот уже, этот красавец цветет, а вот это вот три штучки отцвело уже. Гибискус древовидный. Ну сейчас пойдем к травянистому гибискусу. Этот гибискус Древовидный был посажен два года назад, то есть в 2019 году. Идем к древовидному гибиску. идем к травянистому гибискусу. Это, ребятка, травянистый гибискус. Его еще называют гибридный гибискус. Красавец, да? Травянистый гибискус. Этот травянистый гибискус был посажен в мае 2021 года. И тоже цветочек цветет всего-навсего один день. Так же, как и древовидном гибискусе. Ну, красивый. Этот цветок может вырастать в диаметре до 30-40 сантиметров. Но это он еще не очень, потому что первый год как-никак цветет. А вот, вот это бутончики, смотри, Раз, два, три, четыре, пять, пять, два, шесть, бутончиков, семь. Скоро зацветет еще. И так идет. Один цветет, другой отцветает. Ну все, ребятка, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Креволоп, Печенеги. Пока-пока, ребят. Гибискус тревянистый или гибридный гибискус.